Всем тихой ночи, пора разбирать рестораны имброзы из вселенной SCP, потому что за них было оставлено больше всего комментариев под прошлым видео с разборами, а также потому что сами они себя не разберут, зато приготовят и принесут на блюде много интересного. Так что для начала поглядим, что сегодня в меню. В 2018 году оперативники фонда SCP начали обнаруживать объекты и изымать предметы, получившие общее обозначение SCP-3464. Это были булки чесночного хлеба с моцареллой, которые, попадая в рестораны, проявляли свое аномальное свойство, заключавшееся в том, что, будучи полезной, булка отрастает до целой снова, при этом в заведении пропадают органические остатки, предназначенные на выброс. Поначалу эти предметы начали появляться в самых разных ресторанах и кафе. Потому SCP начали следить за точками общественного питания. Получив доступ к сети видеонаблюдения одного из заведений, агенты фонда увидели странную картину, как внутрь заходят два человека в капюшонах, которые заказали блюдо, никогда не подававшиеся в этом ресторане. На удивление, посетители получили заказанное. Еда, которая была подана им, имела крайне странный вид. Вместе с ней был экземпляр SCP-3464. После получения заказа, странные гости ресторана Вместо того, чтобы есть, начали проводить ритуал, который привел к появлению монстра неизвестного вида. Кроме того, сама булка начала быстро расти. В ответ на это была отправлена Мог Дельта-13, вместе со специалистами по древним ритуалам, которым удалось изгнать тварь, а также захватить и допросить всех причастных. Появление гигантской булки и монстра посреди улицы было объяснено перформансом современных художников, потому секретность не была нарушена, а фонд в результате этой операции получил много новых, Информации, в ходе допросов и дальнейшего расследования было выяснено, что SCP-3464 был создан нидерландским поваром Игнаасом Маркусом, который увлекался демонологией и в какой-то момент познал тайны кухни-ада. Адская кухня буквально. Наверное, это какая-то отсылочка. Он стал шеф-поваром сети ресторанов Эмброуза, которые поначалу открылись в различных аномальных измерениях типа трех Портландов, но затем начали появляться повсюду. Для взаимодействия с этой новой угрозой. Была сформирована отдельная мок под названием Lambda 14 обзорщики разгромщики или One Star Reviewers в оригинале, то есть обзорщики ставящие одну звезду, что отражено в новых логотипе. В эту мок входят 50 оперативных агентов, также знатоки различных ритуалов и эксперты в области аномального искусства. Довольно необычный мок получилось. Эта мок исследует различные заведения общественного питания, где ищет следы аномальной активности. Работает и мок, наверное, Меньше всего похоже на другие, потому что в данном случае агенты SCP просто ходят по подозрительным ресторанам, включая заведения в иных реальностях. Внимательно изучают меню и время от времени захватывают самые разные предметы. Один из таких это SCP-4554. Устройство, похожее на кофейный автомат, которое создает оранжевую, светящуюся жидкость прямо из окружающего света, и которая сама по себе является жидким светом. Ее в ресторанах Ambrose подают в качестве самостоятельного, предстоятельного напитка и добавляют в коктейли. Но иногда находки оказываются не такими светлыми. Во время одного из рейдов на связанное с имброзом заведение, МОК фонда захватил аномальные деревья, главное свойство которых было в том, что они состояли из человеческого мяса. Более того, они были фактически людьми, тела которых приняли форму деревьев и постоянно росли. Превращение людей в деревья, кстати, похоже в SCP не такая уж и редкость. Вот, например, в том объекте, который был основан на крепепасти просвеченную бухту был такой мотив. При помощи этих странных существ, поставленных на содержание фондом, как SCP-4814, ресторан бросают удовлетворял вкусы самых извращенных гурманов, подавая к столу стейки странного мяса. Иногда работает мог может быть довольно опасной. В одном из рассказов повествуется о том, как группа из четырех оперативников обнаружила ресторан, в котором подавалось множество известных фонду SCP-объектов. Например, SCP-504 критики из SCP-1176 медового человека. Тот случай, когда сложно сказать наперед, кто кого съест. Гость ресторана блюда или наоборот. Это был первый случай, когда данная МОК понесла потери, ведь помидоры критики ⁇ это те еще твари. Активность МОК 14, разумеется, привлекла внимание руководство ресторанов, и оно пошло на контакт. Человек, который представился как Чес Эмброуз, основатель сети ресторанов, предложил командиру МОК встретиться и обсудить отношения его организации с фондом SCP. Чес рассказал, что он назвал рестораны в честь себя, они а в честь того, что он... Розе — это пища богов мифологии. И что он такой не единственный, кто познал тайны аномальной кулинарии. Есть и другие. И что он даже готов помогать фонду ловить его конкурентов и предоставлять новые аномальные вещи в их коллекцию. Пользуясь советами Чеза, Мок смогла прекратить деятельность сущности, известной как SCP-5559. забегаловки с фастфудом, которая необъяснимым образом появлялась и пропадала в разных точках Америки. И продавала закуски из других миров. В общем, небольшая история у ресторанов взаимодействия с фондом SCP. Но чем же так знамениты рестораны Эмброуза? Прежде всего тем, что готовят аномальное. При этом оно не всегда даже успевает отметиться в фонде. Например, как-то раз общество Уилсона по защите дикой природы обнаружило свинью, которая могла проглотить бесконечное количество пищи. Защитники животных хотели отдать поросенка в добрые руки, и такие нашлись. Однако у этих добрых рук было свое представление о добре, потому что в одном из ресторанов Эмброуза Броза появились добрые закуски из свиньи с бесконечным желудком. То же самое случилось и с сибирскими жар-птицами, ведь организация ожидаемо сотрудничает с МКИД, помогая тем проводить различные мероприятия, подавая к столу стейки из иномирных чудовищ и разные съедобные себе объекты. В то же время Кит поставляет Броза многих существ для приготовления блюд, тех же жар-птиц, которые стали очередным пунктом в меню этого заведения. Вообще, меню разных ресторанов этой организации – это главное, с чего состоит сам хаб. Они хоть и различаются по дизайну, но имеют похожую структуру. В каждом краткое описание ресторана и того мира, в котором он расположен. Доступные блюда. Обычно около десятка. И под самим меню есть отзывы различных представителей аномального мира. Так что вы можете ознакомиться с ними прежде чем идти в тот или иной ресторан. Из этих меню мы можем узнать, что в ресторане в Вашингтоне можно заказать съедобную фигуру Джорджа Буша, неотличимую от реального бывшего президента США. Да еще и с танцующими куриными крылышками, в Лондонском отведать мясо Василиска, закусив его и крой Кракена, после чего на десерт получить блюдо из мяса дракона, не знал, что они сладкие. В Сан-Франциско можно заказать Урабороса из Моцареллы, политого концентратом снов морских чудовищ. Также рестораны есть на Филиппинах, в трех Портлендах и вообще во многих параллельных мирах, в том числе и в том, где саркицисты завоевали весь мир, а еще в том, где все существа стали бессмертными. Кстати, о саркицисты. Довольно странно, что организация, которая просто заведует несколько необычными ресторанами, дружит с аркетистами, теми ребятами, которые враждебно почти ко всем в мире SCP и создают на досуге опасных и злобных монстров. Да и не просто дружат, ресторан Имброуза открыт прямо в пригороде столицы империи культа плоти. Появляется много вопросов, так сказать. Ответы на них есть в хабе организации Черной Королевы, которая известна тем, что любится поставлять аномальные явления из разных миров. Из документов королевы мы можем узнать, что Чес Броуз является основателем межпространственной сети ресторанов только в одном конкретном мире, из которого он пришел в Трипортланд. В большинстве других миров, в том числе и в основной реальности SCP, он носит совершенно иное имя. Его зовут Корнифекс Карл, и он является одним из наиболее могущественных и страшных последователей саркицистического культа, чудовищным тауматургом, пользующимися силами, находящимися за пределами человеческого понимания. По всей видимости, Чез Эмброуз и Корнифекс Карл как-то смогли познакомиться, раз рестораны Чеза появляются в реальностях, наполненных саркицистическими чудовищами. Сложно сказать, зачем это сотрудничество к Корнифексу, зато Чез Эмброуз, похоже, вполне им доволен, ведь его блюда приправлены злой древней магией, что определенно добавляет им пикантности. И снова голосуем в комментариях, о какой из организаций или может даже явлений из мира SCP поговорим в следующий раз. За что будет больше комментариев, то и будет. Всем пока!